Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад и Игорь Форд Гейм. Всем привет. Да. И сегодня мы будем выживать в Майнкрафте. Да, зимний сезон у нас. Да. Да. Так, давай для начала, ну как, в Майнкрафте правило, типа, добудем дерево. Первое правило Майнкрафта. Всегда носи с собой. А. А тут есть рюкзак? А тут можно рю рюкзак сделать? не да, да, моды. У меня только на компьютере есть. У меня на компьютере есть мод. типа... Не, ну в следующей серии, может быть, мод скачаем на роббазак. Потому что она нам не пригодится. Есть типа сундук шалкера. То же самое, что ребят. Только его надо ставить. И ломать феркот. Ну это как и обычный сундук, Не, ну типа ты его можешь носить в индук. О, яблоки. А что ты яблоки валяешь? Не, послушай, послушай. Что яблок? Ты можешь здесь носить э, типа его в инвентаре и вещи там типа не теряются О, да. так а где мы будем дом строить не знаешь как же дом нужен принесли шлемы Запись идет. Черепаши у меня есть. Тебе дать черепаши с Не-не-не. Че? Не а бере. О, я есть. Да, на, на дету. Был пошел. где ты? Я дерево копаю на нашем месте. Вот на ну, ну, окей. Вот где нас? Фига себе. А, вот я вижу На, черепаший шлем, хотя бы броня была какая-то. Я его в озере нашел кто-то уронил. На, день. <р Whats> <с minus> ты похож на этого. А мы теперь из-за этого шлема можем, короче, под водой плавать, ну, угольник. Да. Проверь, и у нас пузырьки типа не будут плавать. Нет, ну, они и есть, но они не тратят. Прикольный шлем, мне нравится. Я. Мне тоже не тоже. Это от холода я не знаю, чего. Так, я посажу деревья. Так, у меня 15 деревьев. Так, еще. Сколько еще, еще надо? Не знаю. Давай, версия. Так, сейчас будем огонь. Ну, будем, в принципе, выживать. Потом кролики бегают, тут вот и еда будет. Кстати, я тебе тоже кирку сделаю. Так, я буду добывать дерево. У меня 20 дерева. На кирку где-то. А мне, э, я водка проверю. На, держи. Зачем? Ой, я ну, просто. на кирку. Просто скрафтим всё. Сейчас, чтобы... Ну, ломать что-то Смотри, надо. знаешь, по моим почетам за 17 дос получается один э, в Я тебе топор еще а сделаю. 20. Топор. На топор. А, Уже темнеет, да. блин, а мы ничего смотри. не сделали еще. Смотри, смотри, давай тебе скину эти куча досок, на. Строй пока дом. А ну-ка я успею. О, два стака нормально. Ну такой будка, и будка опять такая. Я умею. Нет, а еще день. Нет, подожди. Э -э Строй нормальный дом, я сейчас еще дерево много будет. А уже вечер, и мне что, таймсет делать, дай? Или что? Не, ну я могу сделать. Таймсет, день. Чего? Таймсайт, дай, и вс. Ну, конечно. Я хочу, чтобы нормально было. Там мне опять будут зомби убивать эти дебильные скелеты, из слендермена, там еще кто-то. Эндермен. Эндермен. Слендермены тоже берут. Из моих. Э, этих... Пошлый. Хорроров, да. Хорроров. Из Слендермены, и Гренни тут будут э, атаковать. Все. И Слендерина, там еще. Все их нельзя. Так, блин, вы не сразу. Так, еще 15 дерева. Сейчас. Нет, мне еще надо три, чтобы сделать еще один. Нет, все, надо что-то с этим делать. Я не могу. Так, ну, под землю зароемся. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Я не хочу Блин, ну а дом плохой вообще. Мне еще придется лопату красить, чтобы снег убирать. Блин, реально, ну, Вот и все милый. Ты еще 22. Надо было. Обычно режим. А, подожди. Сейчас э, я тебе еще дерево, да. дерево Так, ну как тебе дом? Держи дерево. Да, Еще. Сзади тебя еще. Я... будет двери нажмусь края и которые типа позволяют срубать на левую кнопку я знаю да и одно одно долго будет копаться а потом э, все дерево да, ну, качать качать моды целый день качать я буду целый день края когда-то месяц назад целый день качал воду на машины, на все, вот на мебель, я могу мебель с эту скрафтить, но у тебя, наверное, не получится, у тебя же нету воду, да? А? какие-то супер страшные звуки были, у меня. я только что пересрал, я еще сижу в наушниках, и здесь а -а -а, это зомби, наверное, какой-то. Нет, он именно типа звуки как на пианино подоиграет, супер страшно. У вот тебя там Гренни не включено, нет? Посмотри. Не, у меня модов, я вообще, я tahu, у меня чистого нет. Нету вообще не модов. Не я не ставил модов вообще. Надо скачать. Обязательно. Как это без модов играть? Это походу сейчас в Майнкрафте именно в этой версии какая-то финяграй произошла. Это, наверное, Northwest> тут хоррор добавили. На, э, на скрипте Кто то вот ну, так вот кто-то заиграл, Ну так это Это реально я из Грэнни добавили сюда. Они, я, у меня с чисто нет. Ну и что? Это будет как-то мачанг-то сделать. А ладно, так. Ну... сейчас кстати, я тебе хочу дерево сделала Я уже я дверь еще. На, закрой. дерево стак! Ого, нифига. Вот тебе кирку. Ой, ты это, топор дать надо ты. Не, у меня ещ есть. Да, знаешь, а ну, не в в всякий случай. Вот еще один лежит дерево. Реально, я немножко обосрался с этой Странно, почему? бывает. Ну, надо, потому что надо в хорроры играть. Вот и все Хотя в хорроры раньше играл. Ну, вот и все Я тоже. Надо будет тоже поиграть. А то скоро вообще буду от Грэди даже пытаться. А там, аут э, я молчу Я подходил как раз аут ходила. И все через... Стрелы... Ну, Фредди, это такой себе хоррор. Ну, это больше, наверное, там... Иска, на с... сюжет интересная сюжетка, и именно вот эти вот все загаданные э -э скоткауты, нам все вот, вот задачки да. загаданные, мини игры, это все интересно, Ça? ну типа это интересно. <музыка> Кстати, а -а тут песок надо забыть, типа печку сделать и песок и вот это вот, как... потому что. Вот дайте мою дерево. Я не, не знаю. Почему? Руку. Я тоже рукой все ломаю, потому что я сильный, я рукой могу. Такой ха, и сломался. Мне надо Нам чё? надо сейчас где-то взять шерсть. Не, ну в следующих сериях мы будем дом все больше и больше делать. Это я такой мини-дом сделал. Это я такой Это еще мини-дом. Так, я пойду. А, ладно, запаху Сейчас Ща буду песок добывать. Что без стекло сделать. Где мое дерево? Украл. Мне надо дерево украл. Блин. Зомби украл. А кстати, он предметы подбирает. Эти, и мой даже. Взять на голодный. О, снежки у меня есть. Я могу снежки брать. Мясо вот это... лопата сломалась. Лучше деревянные с Алиэкспресс лопаты. Деревянные целые. Гравий. Нет. Ой, я могу. Сейчас я хочу целый стак именно нет. дерева добыть. Я хочу а. стак не дерева, а натурального дерева. А зачем нет. мне гравий тогда вообще? А гравий нужен типа для чтобы делать кирпичи. Гравий? Это же да. глина. А гра... Нет, глина. Ну глину, короче. А гравий нет, нет. гравий его типа, него можно кремить, наверное. Ну ты его, короче, можешь бесконечно ставить И когда ты так вот бесконечно будешь ставить, тебе может выпасть... Да, вот да, там процент, 2%. процента Меньше, чем выпадение леди. там Где ты вообще находишься? О, тут пещера так... есть! Я нашел пещеру! Нифига себе! Где О, ты... тут! Я... Я, я... Еще... я еще вижу наш дом Я пещеру нашел, иди сюда Где ты? Это... Пошли вот и дерево выросло. Пошли, пошли, я знаю, то. Мне надо еда, срочно еда. Иди сюда. Да куда ты, давай иди. Давай. Ой, у меня одно сердечко, а куда мы там Смотри. Блин. Блин, не надо идти далеко да, есть, тут можно по, по воде. Сейчас Правда, я не самому не разписывает. Я, я ж типа, знаешь, где мы возродились? О, нормально, я приземлился. Все нормально, я приземлился, все хорошо. Ты О, знаешь, тут есть. Тут железо есть, я железо нашел. О, нифига себе железо. нормально Мне нравится. Ой, ладно, я увидел наш дом. О, у тебя тут есть лестница. У тебя. я, я твои вещи забрал. Ой, тут еще они не бежали. Нет, я не пойду. Я сам не пойду. Я тоже говорю, я уже есть. Так. Вот тут, вот, нормально, я сейчас построю. Так, я тут тоже нашел всего. Ой, мы вообще миллионеры сейчас были. Я только железо нашел, О, ничего себе. О, нормально. Золотая жила, тут золотая жила, серьезно железная офигеть просто миллион железных я тебе скрафчу ну, все я просто первой серии нашел много всего Сейчас алмазы еще найдем вообще можно не с... две серии снять и все вендеркрай будем пролететь жестко будем проходить ну нормально проходить жестко надо до конца прям ну до конца прям до убийства О -о -о. Я уже проходил как 5 раз. В 2012 Здесь пока окошко строю. Да. Окей. Во, я тут вообще угля столько накопаю еще. Давай э, первый этаж у нас будет. Я же два этажа типа сделал. Кстати, надо было. А как сделать типа, чтобы вещи не выпадали? Знаешь как? Я тоже так. Я хочу сделать. Это там три миллиарда короче это немножечко а это и... надо было делать когда создаешь мир а да ну блин теперь я уже не сделаю ну ладно теперь будем проходить на хаос выкапывать у меня такая типа лестница наверх я сейчас выкапываю Хотя можно по этой лестнице всегда спускаться и будет вот. и тут не падать чтобы не падать я чтобы не падать так, чтобы не, не выдыхали бежали бежали умер Потом больше не будет. Все нормально. Может спускаться ко мне. И -и. Я тут э, добываю уголь еще. Пока мне все нравится. Я пока оформляю дом. Оформляю дом. И -и. А где мы еду будем находить? Тут вообще они не, не животные. Они а же животные. Ой, немножко микрофон упал, Я так крутой нечаянно. Нифига тут угоря вообще. Мне нравится. Больше, чем, наверное, в Донецке. Есть уголь? Да, есть уголь. Я уже полстака набрала. Я сейчас возвращаться буду, наверное. Потому что я набрал всего, не хочу, чтобы я просто взял углы и ударил. Знаю, что я это делю, черепашка. Забавно, Так, поставлю. Нормально. У меня угоря вообще нормально, пускай пишет. Так, а второй этаж? Эээээ... Ну где топор? Это серьёзный, а? это не Я топор краху. А у меня есть топор! Какой? Камень? Ну, деревян, деревянный. Ну давай деревянный. Сейчас. На. Это не то, Спасибо за доски и топор. Так, мне тоже надо выгуливаться немножечко. Как выгуливаться? Ну идею добудь. Да, я там уже дорогу простроил, я уже всё простроил. Я И просто... Да. да, нам надо начать, короче. Нам надо железо. У меня железо 4. Я пошел за травой. За травой? Чтобы Аркомат? делать хлеб. Хлеб, Аркомат, хлеб, хлеб, хлеб. А, ну ладно. Я думал за тобой железо пока жив, жив, жив, живой. Так, я... и мне делать я О, ты мостик настрел? Вот зачем? Не надо ничего сделать. Вот. Там нельзя холодную стопу. Это невозможно. А, лайка, причем при тут вода? Можно, в принципе, кого-то убить и все. Пять с много. Сильно большое дерево будет. Слишком большое дерево. Офигеть, очень. Не знаю. Ну, mm. да ладно. А, По-моему, можно было и любой реки, Тут, то есть водоема любого. Так, еще ведро. Кравчу. А, а, не надо, наверное, да? Ладно, тогда меч кравчу, мне все равно не будет. Теперь в первой серии уже все сделали. Круто. Логично. Все серии у меня. Вода замерзает, в смысле? Надо следить, чтобы вода не замерзла. Бремулы. Но реально замерзла она только что замерзла. Блин, тут потоп опять, да? Представляешь? Да-да. А теперь можно, в принципе, здесь закрывать, наверное, вот так. Потому что я больше здесь копать не буду. Если мы нашли вот такой прекрасный этот... ...прекрасную пещеру, зачем мне тут делать? Какой? Ну, зомби выпадают, как-то там. Деревню надо найти, может быть. Деревню искать долго, так... На это, надеяться, не нет. Там реально замерзает. В смысле, смотри, огород. Огород замерзает. Зачем ты так и решила? Не, не, надо по-другому делать. Не, я хотела, почему-то наверх построила, надо голову по-другому сделать. Только вот так вот сделать. Оба. Да ладно, серьезно? Уже бегать и разучился? А у тебя есть ведро? Давай. Мне нужно. Я хочу переделать, типа, по-другому, что сделать. Я хочу здесь сделать. Это неправильно сделал. тоже бесконечно, да? Было это. потому что не надо лов.. нет! ну потом.. а ладно, потом уже да, фиксим блин у меня сейчас всё засохнет НЕТ! хе случайно всё испортил, блин Почему он через верх льется? Неправильно все. Блин, почему? Ну то все замерзло в смысле? Так нечестно. А, так не делаем. Блин, уже темнеет. Надо таймсет или не будем таймсет? обычного... Бойца. НЕТ! А почему я лично так вот делаю? Нет, нет! Ой, теперь здесь бесконечное. Там уже бесконечное, блин! А почему ломает? Не знаю. У тебя есть... Давай мне вот это... Давай сюда! Ну, в смысле? Сюда садись. Так вот, ну что ты мне дал, Зачем? Давай эту... С... Как эту... сетку, Ну, блин. Ладно. Тут факела нужны. Сейчас много будет в доме спать. Вс, я, я на карте. По-другому Да, сейчас мог бы на спавниться И все хорошо она... Чё? 500 Ну, в тудаке вроде нет У меня нету В тудаке вроде должен быть Если он не исчез Сейчас спавнится будет <дес> игры Ну ладно. не знаю, как это работать будет, но ну ладно. У меня еще есть э -э жилет. Дай мне вот эту фигню, которую ты собаешь. Давай, мне. Сапку, сапку дай. А тут снег вообще идет, или нет, или просто снег лежит. Воу, ну, не дел. Куда по сапану, сапану? Блин. Можно, там можно два блока ставить, она... ну ты опять уже что-то потоптал, потоптал, да. А тебе забор надо ставить. Забор. Давай забор, как? Всем нужны, да. Давай забор. Где забор, Крак? Ну, мне забор нужен. Я так и говорю. Забор, Крак. Где забор нужен? Я все сказал. Я не знаю как он крафтится я уже я не играл на крафт но по-другому крафтится это лопатки или это калитка блин. это по-калитка да это калитка блин как крафтить забор я забыл да а, блин как крафтить забор я забыл на, на все предметы блин. Забирай на палке. Я не знаю, как ты прав. Я буду защищать от модов. О а, мой, модов да, от модов. Модов. Я уже чувствую, где ходить здесь. Где моды? А? Где зомби? Я не понимаю. Как? Ты сам уже сомнительный, да? Зачем нам второй? Окей. Еловый. А, я понял, давай. Не, давай ничего. Я понял, как раз. Ой. А палки. Нет, не опалки. Так. Блин, в смысле? ч, минус 200, что ли? Сколько там градусов после... после... Моды надо опять качать <с> Чтобы термометр какой-то <с> ah, блин Нельзя А блин, ну почему? Блин, ну что это такое? Ну шо это такое? у тебя есть хотя бы меч какой-то защищаться? Ладно. Ладно. Еще раз, еще будешь садить на новые наши огороды. тыквы тыквы тыковка, тыковка, ну да, да, можно, но я его есть не буду, Где нам морковку находить. По-моему, вот уже скоро утро будет, а мы ни одного боба не увидели Это очень лёгкая стоит, а? А нету, вот А блин! Блин, куда я попаду в тому, блин? Я опять буду вот этого фигни Да она заверзает прям сейчас Нет, в смысле не успевали? Ломать. Так, надо факела. иди обсаживай надо как-то вот и знаешь типа есть там типа как-то лягушки или фильня типа можно поставить и вода не будет двигаться или вообще не будет даже замерзать. типа наверх можно поставить В болото надо пойти найти все я должен чинить, Владик должен ходите чинить. Блин, я голодный, серьезно, голодный. Ты хоть за тростником следишь, нет? Ха. Бля, ха. Блин, У меня есть немножко. знаю нормально вроде много ты все а кстати тыквы не будет так блин надо Чтоб пройти мою можно... не... не ходить по урожаю все Волоки... у сейчас ломается володка блин реально и у нас надо будет пещеру еще пойти уже камень сделал. Как-то еда растет уже. Что тебе было? Мы и так много всего сделали, только начало. Блин, я сломал. Так а зачем тут есть такой типа, мод? Ой, его да, типа мода посмотреть. Да, беды. 1,5. Ну, сахар я уже с этим решу проблему. Да? А яйца на курицу надо теперь ферму будем делать в следующей серии. Ферму тогда мы можем, в принципе, уже делать. Надеюсь, вам ролик этот понравился. Да. Если хотите больше роликов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.